Так, продолжаем, 88 лак, 4 к 1, само собой без разбавителя, потому что у пол этот лак хочет даже, ну как по мне так просится, чуть-чуть погуще, он очень жидкий, но это по походу самый бюджетный лак, не помню точно. разливается тоже хорошо первый слой нормальненько второй слой надо быть осторожен, но этот лак опасный к потеку он реально очень жидкий ты его даже когда в банке телепаешь он по вязкости ощутимо жиже чем все остальные лаки но он классно натягивается вот тут как ни крути ну и 10 минут не прошло но этот лак прям вообще быстро, очень, очень быстро схватывается, высыхает. Ну, как мне кажется, я предполагаю так. Поскольку он реально жидкий, 4 к 1, слой у него тоньше, из-за этого он, само собой, быстрее высыхает. Но разливается он вполне нормально. Отвердитель во всех этих лаках одинаковый, один и тот же. Забыл я на 86-м уголок подлить. Ну ладно, сделаем это хоть здесь. Смотрим, наблюдаем. Ну вот знаете, каким бы он ни был простым и дешевым, этот лак, но вот он выглядит недешево. Прикольный лак. Я Сереге, соседу своему, делал машину таким лаком. Это за что я говорил в прошлом видео. И я за ней наблюдал с регулярной, с периодичностью. И все было нормально. 86 91-й. Но мы еще их детально рассмотрим. И сейчас будем наносить 81 Просто с отвердосом, с обычным. И потом давай ему ускорить. 81 лак, принято решение не разбавлять его. Обычно я дома, когда раньше работал, 5% добавлял. Ну, сейчас попробуем так. По расходу, сейчас скажу сразу, пока не забыл. У какой-то 88 лака 270 грамм ушло на два слоя, на всех остальных как бы, ну, поменьше, сухого остатка маловато. Но он выглядит классно. 81 По ощущениям и визуальному уровню 91 один в один Но я бы все-таки рекомендовал бы разбавить 5% Но уже будем давить так как есть, То есть Все лаки, все без разбавителя На отлип ждем И второй полный И переходим на эту панель Кстати надо не забыть на отлип засечь сколько времени будет когда он перестанет липнуть так, 81 10 минут ровно межслойка уже не тянется для чего засекал точно прям время чтобы сравнить с той панелью в которой будет ускоритель добавлен чуть-чуть поднялась температура сейчас уже 19 градусов а, то есть в таком в таких условиях будем продолжать Ну, 81 мне уж очень знаком, с ним все нормально. На всякий случай так кинул перегрузочный уголок, посмотрим на него. Сейчас разводимся с ускорителем. Так по расходу разводил 250, там еще сотка, почти сотка телепается. Пока что лидер по расходу в его максимальном количестве 88, -й. 250 на одну панель. Так продолжим. 81 у нас вот нанесем. Пока что шагер Снизу. Так все нормально. А вот прикол по самому конту. По самому конту я перегрузил, конечно, потекло. Но зато на плоскости все держится. Сейчас разбавили 81. 2% относительно объема отвердителя. 2% ускорителя и навалим на эту панель. Посмотрим скорость межслойки, во-первых, а во-вторых, разницу в полном, ну, в полном высыхании на установку, скажем так, мон монтажная прочность а между этими панелями, с тем учетом, что это будет нанесено на 10 минут коже. По самому нанесению все одинаково, разницы никакой не поменялось. Посмотрим на межслойку, очень интересная межслойка. Так, ну, у нас тут косячина произошла по межслойке, мы не сможем никаких замеров сделать, потому что также 10 минут источник информации, который дал утверждение, что два процента от объема отвердителя оказался неправ. Мы открыли ТДС и там два процента от общего объема. Мы сейчас добавили в лак недостаток и будем наваливать последний слой уже с нормальным количеством предполагаемого ускорителя. опять же по нанесению по ощущению ничего не поменялось потому что 2 процента это очень малая часть составляющая чтобы поменять физику нанесения теперь будет интересно подождать разницу в сушке этой панели и вот той панели между ними сейчас ну, где-то 15 минут разницы последних слоев это интересно и такой акцент а, продавцы когда просто по телефону эти консультанты особенно женщины просто не раз уже с этим сталкивался если они вам что-то говорят что типа да так и есть лучше откройте тдс и почитайте поверьте в тдс другое написано то есть та же ситуация что у нас сейчас тут получилось я жду межслойку понимаю что уже шесть минут прошло а он все липкий, значит ускоритель не работает открываем тдс а там два процента от общего объема так факт того что Ускоритель работает уже виден. Берем самая как бы толсто налитая часть, да? Отпечаток, то есть уже подпорочка упала. Ну вот. Отпечаток уже не остается. Тут самый толстый слой, потому что больше наклонено в горизонты. Разница между нанесенными там последним слоем и тут последним слоем минимум 15 минут было. Смотрим здесь. Ну четко видно, да? Принцип действия. Лак один и тот же, то есть замес один и тот же. Да. Пройдемся так по лакам. Конечно, то, что тут э, условия плохенькие в плане вытяжка, только вот в стене засасывают. Я пыл весь как раз мимо столов, потому что я на столы крепил камеру. Штатив я дома забыл. Чуть-чуть а опылом присела. Вот, слышите? Ну тут нету. То есть смотреть будем сейчас сюда. Это 91 лак. Начинали мы с него. По шагреньке. Ну такая, знаете, крупненькая. Повторюсь, что все лаки без разбавителя. Но в 91 и 81 -й, как бы можно добавить по их вязкости. Можно добавить разбавитель. 86-88. Но там уже, как по мне, так некуда. Ну, шагрень, опять же. Кто как хочет, так ее в принципе и нарисует. У меня вот лимом получилось нарисовать так. Но я принципиально не старался, скажем скажем так. Но ну, это такой, современный европейский, конченный крупный шагрин. Далее, 88 Кстати, на углах не потекло, то есть не сорвало нигде. Углы догружал. Да, на торцы там, но ну, тут не ушло, а на 80-каком-то там 80-какой-то у нас... 91. то есть именно на низ капли сошли на самой плоскости все ровно здесь я забыл нанести на этих двух наливал. так 88. ну реально вот он хоть и самый дешевый но у него шагрень чуть чуть ниже получается то есть при тех же настройках при той же скорости одной и той же рукой вот тут шагрень растянуте и ниже получилось симпатичней 81 -й. шагрень такая же крупная, как и на 91-м, крупная, одиночная, более удаленная друг от друга. Ну и тут то же самое, крупная, одиночная, друг от друга такая, расположена поширше. То есть из всех лаков по внешнему виду мне 88-й больше нравится. Но у него расход самый большой, 250 грамм на одну панель. Во всех остальных лаках плюс-минус в районе... 180 грамм то там конечно ну, перерасход ну и пистолет он как бы бюджетный, очень бюджетный ну что, посмотрим итоговый результат а, прошло больше двух часов и поехали, начинали мы с этого 20.91 еще рано на установку 20.86 уже а -а -а. можно и скажу так, вот это уже можно было еще полчаса назад. мы ну, Ходили, тыкали. 2088. Тоже полчаса назад уже можно было. Все нормально. 2081. Еще нельзя. Рано. И 2081 с ускорителем уже можно было раньше, чем у всех. То есть ускоритель реально сработал. По факту... Блеска. То есть блестит нормально. А вот по поводу шагрени, к какому выводу я пришел? То есть, даже не то, что с инструментом у меня был в руках для меня непривычно. Как бы ну 5 панелей человеку с опытом, шагрень, тем более, я знаю этот лак, исключено. Падает грунт внизу. Потому что шагрень равномерно кривая. Почти одинаково гривая на всех поверхностях. Пока он был еще очень свежий, шагрень была, как сказать, не окончательно сформирована и смотрелась нормально. Как только лак уже стал, шагрень просто провалилась. Это грунт, это нижнее покрытие так валится, потому что сам лак блестит ну, и шагрень имеет хорошую кстати, приехала работа уже, мы разобрали. Бампер новый, капот, угол и крыло валяется. Это в следующих видео. Делать я буду, наверное, 88 лаком. А там как решим. Но 88 лак мне больше всего понравился, как он вот втягивается. Он прям так, даже вот среди всех панелей, с учетом, что шагрень упала у всех, 88 все равно лучше смотрится. Вот мне больше нравится.